Всем привет, ребята! Сегодня вот такое коротенькое видео про эмулятор PlayStation 1. Уверен, что те, кто его запускал на компьютере, всегда замечали такую вещь, как дергающиеся полигоны, плавающие текстуры, 3D-модели какие-то нестабильные. А все это происходит вроде как из-за того, что на приставке нету z-буфера. Либо, как я еще прочитал недавно в интернете, что все эти текстуры, там полигоны и тому подобное, накладываются по округленным координатам. То есть не точно получается вот такая вот каша, особенно когда 3D-модель вертится вокруг, ну там главный герой какой-нибудь, что-нибудь в этом роде. Я думаю, вы и сейчас заметили вот так называемую кривую графику на примере игры Jedi Power Battle. В общем, я нашел эмулятор, который фиксит вот эту вот штуку. Всегда я использовал эмулятор только в ePCX. Это очень старый эмулятор, первая версия его вышла в 2000 году, то есть они, там, разработчики переживали разные страсти, то у них там весь код потерялся, то они весь эмулятор удалили, то еще что-то. Но тем не менее он дожил до наших лет и сейчас прекрасно поживает на андроиде и на винду. Но с недавних пор я начал использовать другой эмулятор, называется uh, PCXR. А, в котором есть вот эта вот коррекция геометрии текстур То есть там нету никаких дерганий по дергам. Хотя они имеют место быть, но в очень-очень маленьких количествах И сейчас мы просто посмотрим разницу между EPCX и PCXR. Так, ну, посмотрим сейчас примеры по-быстрому Вот, пожалуйста На примере Soul River Я удивился, что тут изначально не так сильно этих дерганий, но тем не менее они есть У меня не получилось синхронизировать дорожки, потому что эта штука сжирает FPS и поэтому одна дорожка идет быстрее, чем другая. Обратите внимание, что чем дальше 3D предмет находится на, ну, по отношению к нам, да, то тем сильнее вот эти вот глюки видно. Сейчас будет видно это на примере солдата, пожалуйста. Справа он ровный, слева он весь Колыхается, дергается и подобное. То же самое, можно сказать, и об окружении. Чем дальше 3D объект находится, тем сильнее видно вот эти вот блюки. Пожалуйста. Здесь он ровненький, там он весь раскореженный, убитый, какой-то страшный. Сальд Хил вообще очень сильно это видно. Подождите, Гэри просто весь расплывается. ⁇ -мо ⁇ как будто он сейчас расплавится. А зато справа он ровненький, нормальненький. Красивенький такой, супер полигональный. Слева даже нельзя вот его рассмотреть, его лицо. Ничего не видно. Jedi Power Battles. Посмотрите на бойцов. Вайгон весь раскореженный. Вот здесь они все ровненькие Я... ну, вот как так. Вот Опять, чем дальше 3D-объект находится, тем сильнее вот эти кстати. Справа вообще практически ничего не видно. Справа мы наблюдаем нормально вот эти вот темные полосы которые появляются это все можно настроить картинка будет вообще очень хорошая я просто там не стал заморачиваться выстраивать каждую настройку на нужный уровень а я хотел побыстрее сделать видос так ребят какие у вас должны быть плагины так, обязательно должен быть вот этот вот плагин, вот этот вот и вот этот. Вроде как все. И вот эти плагины, они уже есть в раздаче все. Единственное, если что, я оставлю ссылку на форум, где я нашел эту фигню. Там, engemu, какой-то зарубежный форум, нормально. Если вы хорошо владеете английским, также можете прочитать про вот эту папку. Здесь появляется вот этот конфиг, после того, как вы запускаете игру, именно на этом плагине. И здесь можно будет побаловаться со всякими настройками. Единственное, у меня ничего не получилось. Вечно какие-то глюки были. И поэтому я скопировал там в одном посту. Скопировал самый такой вроде как нормальный, оптимальный вариант. И у меня поэтому все в принципе работает. Так, непосредственно настройка в программке, То есть плагин выбираем вот этот вот. В свою очередь он за основу берет вот этот плагин. Поэтому обязательно он у вас в папке должен быть. Настройки вот выглядят точно так же. Единственное, здесь должно быть стандарт и здесь должно быть стандарт, чтобы не было кое-каких багов. Но потом посмотрите, если вы запустите вместе с ними. Обязательно, обязательно ставьте вот эти две опции на стандарт, иначе у вас будут косяки. Так, дальше заходим в PGXP, выбираем все три галочки, Выбираем вот этот вот режим. Но в некоторых играх, вроде как пишут, может сыграть только Memory. Но по вообще можно здесь поэкспериментировать для каждой игры, чтобы выглядело наилучшим образом. Вот, в принципе, и все. Так, ну, вроде как все. Ну, для тех, кто не знает, вот есть широкоформатный режим. То есть, если у вас широкоформатный монитор. И вы будете играть там в каком-то разрешении, и игры у вас будут растягиваться. Ставим здесь галочку, и никакого растяжения не будет. Так, ну, все вроде как. Да, все рассказал.